Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем тримителям освоения абсолютно любой вязальной машины с нуля. Продолжаем вязание бактуса калейдоскоп. Четвертая деталь. Ну, тут все очень просто. На первых трех деталях мы с вами отработали технику вязания. Вопросов уже, наверное, никаких и не возникнет. Первая часть слева, правая часть, вторая часть справа. Набираем 70 петель. Надеваем 7 на 70 петель протяжки от закрытия петель и провязываем слева мы закрываем петли, справа у нас частичное вязание, то есть деталь пойдет уже под другим углом наискосок по уже знакомой технике, которую мы вязали первые две части. Вот таким вот образом у нас пойдет уголок, и со второй, части, со второй стороны, соответственно, также берем следующие цвета соответствующие тому той части которую будем вязать и провязываем четвертую деталь после провязывания четвертой детали наш бактус выглядит вот так